Всем доброго времени суток. С вами Каттамхали. Опять маленькая карта под названием Энск. Опять тяжелый танк, только на этот раз 60 ТП Ливандовского. Игрок с ником Gold War Воин удается здесь сходу сразу нанести урон 603 единицы. Получается сделать. Не скажешь, что могло и половина Прочности, да, выйти. просто Альфа не прошла Счет становится 0-1 Ну и что, что с восьмерками, да Иногда, наоборот, мне кажется В таких боях, когда ты попадаешь на десятки К восьмеркам, не знаю, больше Что ли груз ответственности перед командой Потому что, когда в бою всего По три десятки, а ты особенно На тяжелом танке надо не ударить в грязь лицо А то бывает так, да? Попал в такой бой Думаешь, ну сейчас у меня броня Я тяжелый, у меня альфа Полетел вперед А тут восьмерки с голдой Начали тебя наказывать Танк не танкует, все плохо Поэтому даже в такой ситуации Надо играть все-таки с умом Не нестись, да? Куда-то там напролом Хотя 60 ТП как бы Ну, немножечко здесь поддавливает Ну, там союзники, я смотрю, поддерживают Но ну, тоже он на десятке АМХ М4 А счет становится тем временем 4-2 Как бы город здесь продавили да, чем плохо сейчас японский танк Особенно если играть на фугасном орудии. По-моему, он ну, не то, что неиграбельный, но там настолько все на везение. Теперь завязано после этого ребаланса фугасных снарядов. Я просто посмотрел, здесь видно, вон, тип пятый нанес 35 единиц урона голдовым фугасным снарядом. Это очень печально. Мне эта картина очень знакома, у меня есть этот танк, нам да, приходится возить с собой и такие снаряды, и обычные бронебойки Когда ты везешь позиционную перестрелку с противником, как раз таки бронебойкой обычной пробить ты практически не можешь да, если противник с умом играет, то там от башни, к примеру, прячет лд То есть, ну, в ЛД, в ЛД не пробить базовым, обычно тяжелых никого Заряжаешь этот хэш фугас, а он вот так бац и по 20-30 единиц урона наносит. Очень. Очень неинтересно, как играть. Ну, бывает, да, если противник борт подставил, там и тяжелые танки, конечно, пробиваются. Приятно наносить там 800-900 урона за выстрел. Ну ладно, сейчас. Не про этот танк, смотрим дальше Бой на 60 ТП, события здесь Развивались более чем стремительно Прошло 3,5 минуты Счет 7-10 Прилетает А вот от арты, конечно, фугасы Посерьезнее, там почти на 400 Единиц Арта этого ребаланса фугасов как-то особо не коснулась артиллерии. Зато как приятно тебе иногда, да, на арте зарядить ББшечку, там прислать. Конечно, попасть да, с таким разбросом не всегда получается, но зато если попадаешь еще и с пробитием, урон шикарный. Зато игроку, которому это прилетело, ничего приятного. Но это тоже... На арте, хоть и поигрываю, но не так уж и много Далеко не от не артовод Не удается здесь Пробить Центуриона Здесь надо срочно убирать борт Повезло, что сейчас Чар Как его там зовут этот танк Чар Футур, походу, на КД был Он-то бы уже разрядил свой барабан А у него там барабан, насколько я помню, на 4 снаряда А Причем в лоб обычной ББшкой пробивает Думаю, такой единичный случай больше больше не пробьет. Просто не успеет. Здесь я так сорю, да, гриль 15 добрал, и, по-моему, тут же сам отправился в ангар. Счет 10-13. А да так начало было, да, бодрика там выигрывали. А теперь в одиночку 60 ТП будет дальше разгребать эту кашу. Из десяток осталось только стерва. Минус один противник. Сколько прочности. Ну, стерва почти фуловая. Ну, для 60 ТП там, наверное, на два выстрела. Ну, хотя тоже стерва еще такая ПТ-шка. Во-первых, ее трудно обнаружить, а еще и не всегда получается пробить. Все-таки нет-нет, а иногда она танкует. Но не сейчас. Зачем она вообще сюда приехала? Непонятно. Стерва, стерва, что ты творишь? Опять неприятный чемодан. А торты на 356 единиц. И стерва... Вот, я же говорю, стервы танкует. Еще и урон наносит. Анатона истерва. На надо, надо отпрятаться от арты. Правда, вторая арта -то может быть в другом углу. Одна переехала, получается, сюда. Вниз. Здесь просто с вертухана там удается добрать еще одного противника. Хотя у того было больше времени, чтобы как раз таки 60 ТП попытаться уничтожить выстрелов выстрелы в борт. Не факт, конечно, что получилось бы, мало ли Тяжелый танк, на то он и тяжелый танк Что все-таки иногда может танкануть, да, я говорю, иногда Потому что броня сейчас Далеко не всегда решает Здесь прям какая-то там Арта, ну, совсем на соплях Ну, никуда не денешься, надо, надо ее добирать Приходится тратить снаряд Вторая арта где-то справа. Хотя тоже, если долго ждать, она может поменять позицию, и у нее появится прострел. Без урона, но звоночек такой, что надо что-то делать. Ну что делать, пытаться аккуратно ромбом там как-то выкатываться, все-таки уничтожать СТРВ. 6 РВ, скорее всего, сейчас будет сидеть и ждать до последнего времени еще много, целых 7 минут. Да, вот эта разборка с последними тут противниками будет идти дольше всего, наверное. Ну, она уже идет дольше, чем все основное Рубилова. Потому что здесь больше уже такая позиционная, выжидательная тактика. Так, на захват, скорее всего, стала артиллерия. пытается здесь роликом засветить. СТРВ-шку 60ТП, но она уже уехала Я сначала подумал, что на захват стала арта Но может это как раз таки стерва Не исключен и такой вариант Хотя это была бы большая ошибка Тактически правильно бы было арте встать на захват А стерви продолжать караулить 60ТП Ну нет, как раз таки стерва и стоит на захвате да, сходу уже не получится. Здесь арта поторопилась, арта, вот если порта рта не ошиблась. 60 ТП уже, думаю, все. Вот это тоже к вопросу, да, что попал к восьмеркам, надо тащить. На тяжелом танке, когда есть еще две арты. Ну. Иногда артавод может просто специально к тебе прилипнуть. Скажет, ну ты самый мощный. Будешь, так сказать, решать в этом бою, не пойдет. Будем тебе мешать. Здесь уже деваться некуда, пришлось рисковать, выскакивать, чтобы сбить захват. СТРВ выстрелить не успела. Арта чемодан свой кинула, ну повезло здесь 60 ТП. Остается 16 единиц прочности, сейчас... Надо ехать настолько аккуратно, дабы не показывать, где ты находишься. Вдруг арта там, да, успеет перезарядиться. Арта еще и танкует. Вот так, не всегда в таких боях везет. Иногда везет арте. Ну, в ствол, походу, здесь 60 ТП попадает. Най, вот как теперь успеть арту уничтожить, при этом, чтобы она не успела выстрелить. Зато еще может, да, произойти такое, что взаимное уничтожение.